Есть люди, которые чувствуют себя сильными только когда неуязвимы. Но такая сила создает только видимость, камуфляж. Есть люди, которые уязвимы, но чувствуют себя слабыми. Те, кто чувствует себя в уязвимости слабыми, не смогут быть уязвимыми долго. Рано или поздно слабость превратится в страх, и они закроются. Таким образом, правильный подход в том, чтобы быть и уязвимым, и сильным. Тогда вы можете оставаться уязвимыми каждый день, и ваши силы будут расти. И у вас будет достаточно храбрости, чтобы становиться более и более уязвимым. Действительно смелый человек абсолютно открыт. Вот критерий храбрости. Только трус закрыт. Сильный человек серен, как скала, и уязвим, как роза. Это парадоксально, но всякая истина парадоксальна. Всегда помните, когда вы воспринимаете нечто парадоксальное, не пытайтесь привести его в последовательность, потому что последовательность будет ложной. Реальность всегда парадоксальна. С одной стороны, вы чувствуете уязвимость, с другой стороны, вы чувствуете силу. Это значит, наступил момент истины. С одной стороны, вы чувствуете, что ничего не знаете, с другой стороны, вы чувствуете, что знаете все. Наступил момент истины. С одной стороны вы всегда чувствуете один аспект, с другой стороны прямо противоположный аспект. И когда у вас есть оба эти аспекта одновременно, всегда помните, нечто истинное совсем рядом.